И сестры. В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 4 января Русская Православная Церковь отмечает память святой великомученицы Анастасии Узарешительницы. Анастасия была дочерью богатых и знатных родителей, живших в Риме, во второй половине третьего столетия. Отец ее, Претекстат, был язычником, занимающим при дворе должность сенатора, а мать Фавста – христианкой. Матушка с детства подготовила девочку к восприятию христианского учения. Поэтому она легко усвоила всем сердцем христианские истины. И когда воспитатель, приглашенный для ее образования, славным умом и ученостью христианин Хрисогон, начал помимо научных знаний просвещать ее духовно, она с чистым сердцем приняла учение истинного Бога. Но нелегко было христианке жить в тогдашнем языческом мире. Тесным путем привела ее христианская вера, Ко спасению вечности. Рано начались испытания. Лишившись матери, Анастасия против воли была отдана отцом замуж за богатого язычника сенатора Помплия. Святая не лишилась своего девства, нечистый муж не осквернил ее чистого тела. Анастасия притворилась, что у нее постоянная и неисцелимая женская болезнь и говорила, что не может быть женой своему мужу, сохраняя таким образом непорочное девство. В молитве она искала вразумление и подкрепление. Единственным ее утешением было исполнение различных дел христианского милосердия. В тайне от мужа девушка приняла на себя и долг служения заключенным в темницах. Переодевшись в простую одежду, в сопровождении служанки обходила она все темницы, наполненные христианами, подкупала стражей, входила к узникам, омывала раны, полученные ими во время истязаний за веру, освежала лица и головы, подкрепляла пищей и питьем, служила им как только могла, умывала руки и ноги, очищала их спутанные волосы, отирала кровь, перевязывала раны чистым полотном. Но недолго пользовалась она этим благодатным утешением. Муж, узнав о благотворительной деятельности жены, разгневался на нее за растрату значительных сумм в пользу несчастных и всеми средствами стал чинить препятствия. Беспощадно обращался он с Анастасией уже не как с женой, но как с рабыней. Жестоко бил, и В конце концов стал держать в заперти, так что доводил женщину до отчаяния. Особенно язычник стал притеснять святую, когда умер ее отец, и все имение его перешло Анастасии. Пумпли замыслил уморить ее, чтобы наследовать имение и жить с другой женой на чужие деньги. «Близок конец жизни моей» писала Анастасии бывшему своему воспитателю Хрисогону, также томившемуся в темничном заключении за исповедание Христа уже два года. Моли за меня Бога, за любовь к которому я страдаю до изнеможения, так что ничего мне более не остается, как умереть. И хотя уповаю я на радость в будущей жизни, но сильно скорблю о том, что все мое богатство, обещанное мною Богу, Расточается руками нечестивых людей, чуждых Бога. «К тебе, волнующейся среди бурь и смущений житейских, Отвечался Хрисогон Анастасии, Скоро придет ходивший по водам Христос, И одним словом своим утишит воздымающиеся вокруг тебя волны скорбей мирских. Поэтому, стоящая как бы среди волн морских, С терпением ожидай Христа» который непременно придет к тебе. Сама же ты между тем взывай к нему вместе с пророком. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Хрисогон приводит в 41-й Псалом 6 стих. Ожидает Бога благодеяние вдвойне так как Он возвратит тебе и временное наследство, и приготовит для тебя также и вечное. Ради того Господь и страдания допускает, чтобы продолжать посредством их благодетельствовать людям. Ты же не смущайся тем, что не избавляются от скорби благочестивые. Не отступает Бог от них, но только испытывает их. И благословен от Бога тот человек, который среди скорбей и испытаний не перестает уповать на него. «Бодрствуй, мужайся и остерегайся всякого греха, и утешение своего ищи в одном Боге, свято исполняя повеление его». И еще писал Хрисогон, отзываясь на новые скорбные излияния Анастасии, испытавшей новые смертные обиды от мужа. «Свету всегда предшествует тьма, и возвращению здоровья – болезнь, а после смерти – обещана жизнь». Окончание предстоит как скорбям, так и радостям земным, чтобы и среди скорбей не отчаиваться, и среди радости не возноситься. Одно море, по которому подобно ладьям, проносится существование человеческие, и один кормчий управляет каждый из них. Иная крепкая и несокрушимо переносит волнение и бури, другая же непрочная и даже при тишине угрожает потоплением так как близко время погибели для тех, которые не тверды в помышлении и стремлении к Спасительному пристанищу. К кресту Христову обратись и привяжись всею твоею мыслью, о непорочная служительница Христа, приготовь себя к делу Господню, и когда ты послужишь Христу по собственной воле, то от мученичества на земле перейдешь в блаженную жизнь на небесах. Не замедлили осуществиться эти слова учителя своей ученицы. Вслед за тьмой наступил просвет в ее жизни. Вслед за невольным заточением – желанная деятельность. Для плохой желадии преспело потопление. Муж Анастасии, отправленная с императорским поручением в дальнюю страну, путешествуя морем, утонул. Теперь она получила полную свободу посвятить себя на служение Богу и ближним. Обладая, обладание большим богатством предоставило ей широкие возможности для проявления любви христианской. Она с особенным усердием служила узникам, которых было несметное число во время гонений, воздвигаемых повсеместно на христиан. Все силы и средства употребляла Анастасия для облегчения участи страдальцев за Христа, Заботьтесь о том, чтобы избавлять от поругания тела христиан, забученных до смерти, и придавать их честному погребению. Она переходила из города в город, из страны в страну, и везде приобретала доступ в темницы, приносила узникам пищу и одежду, подкупала темничных стражей, чтобы они освобождали страдальцев от железных оков, натиравших им тело до язв, за это и получила Анастасия прозвание узорешительница. Заботилась она не только о телесной помощи заключенным, но и об их душевном успокоении и ободрении беседами, полными любви и сочувствия. Возбуждала в ослабевающих силу терпения. Немало было таких, которые благодаря ее сочувственной и решительной поддержке устояли в мученическом подвиге до конца. Анастасия совершенно пренебрегала опасностью самой подвергнуться преследованию за заслужения христиана, хотя и знала, что именно за это был замучен в городе Аквилеи, это город Верхней Италии, ее воспитатель, старец Хрисогон. Он был обезглавлен в пустынном месте на морском берегу. Святой Хрисогон только через несколько дней по своей кончине был предан погребению, живущими недалеко христианами, пресвитером Заилом и тремя благочестивыми сестрами – Агапией, Хе Хеонией и Ириной. В тридцатый день по своей смерти святой Хрисогон явился в снобедении пресвитеру Заилу и сказал ему, «Через девять дней живущие близ тебя три девицы будут преданы мучениям. Скажи рабе Божьей Анастасии, чтобы она позаботилась о них» и утвердила их в подвиге. «Утешайся и ты радостным упованием, потому что скоро вкусишь сладкие плоды своих трудов. От земной жизни освободишься, и ко Христу с пострадавшими за Него приведен будешь». О том же предупредил мученик Хрисогон и Анастасию. И она поспешно разыскала указанных ей в сонном видении, но нашла их уже заключенными в темницу, за исповедание веры Христовой. Всю ночь пробыла она с ними, укрепляя их к терпении. После кончины мучениц Анастасия обвела белыми плащаницами с ароматами их тела и благоговейно положила на избранном месте. Продолжая свое служение узникам в разных странах, Анастасия выучилась врачебному искусству и сама лечила раненых. В Македонии она встретилась с молодой вдовой Феодотией, которая жила там вместе с тремя сыновьями, бывшими в младенческом возрасте. Феодотия стала разделять ее труды, но вскоре была схвачена и приведена к царю на допрос. Левкадий, один из приближенных царя, увидев красоту Феодотии, пообещал царю, что она станет язычницей и взял ее вместе с детьми к себе в дом. Там он разными способами старался отвратить благочестивую вдову от истинной веры и, не преуспев в этом, уехал на некоторое время. Феодотия продолжила служить узником вместе с Анастасией. В это же время Диоклетиану доложили, что тюрьмы империи переполнены христианами, и он приказал в одну ночь умертвить всех пленников. Одних сожгли в огненной печи, других живыми закопали в землю, третьих потопила вода, некоторых забросали камнями или казнили через усекновение мечом. Так было исполнено страшное повеление императора. Наутро святая Анастасия посетила темницу и не нашла там узников, у которых была накануне. Ночью они были казнены. «Где же мои друзья-узники?» – со слезами спрашивала Анастасия. Воины, узнав, что она христианка, взяли ее и отвели к правителю Иллерийской области, которая находилась на восточном побережье Адриатического моря. Правителя звали Флор. Твердо исповедала она перед ним свою веру. И, несмотря ни на какие угрозы и лестные обещания, была заключена в темницу. Коростолюбивый правитель попытался предложить ей откупиться от мучений. «Вы, христиане, — говорил он Анастасии, — по закону вашего Христа должны не дорожить богатство, поэтому предоставь его мне. Таким образом ты и закон Христов исполнишь, и получишь свободу, которую можешь употребить на служение твоему Богу». «Раздай имение Твое нищим!» – заповедуется нам в Евангелии Христовы, отвечала правителю Анастасия. «Ты же богат, и Тебе не следует пользоваться достоянием нищих. Разве не безумен был тот, кто пищу, необходимую для насыщения голодного, предоставил бы присыщенному сластолюбцу? Вот если бы я увидела тебя алчущим или жаждущим, или больным...» то сделала бы для тебя все, что повелел нам Христос, и накормила бы, и напоила бы, и одела бы, и помогла бы доставить тебе все необходимое. Ну, непонятно были для язычника рассуждения христианки. Раздраженный твердостью узницы, он решил доложить обо всем царю. Диоклетиан передал святую мученицу Ульпиану, жрецу храма Юпитера Капитолийского. Жрец привел ее к себе в дом, рассчитывая уловить Анастасию больше лестью, чем угрозами. После долгих уговоров он предложил ей предметы, совершенно противоположные друг другу. Одни заключали в себе все великолепие и роскошь мира, другие представляли орудие пыток. Святая выбрала последнее. После этого ее три дня содержали у женщин, знакомых Ульпиану, Ну и здесь мученица Христова не поддалась на лукавые уговоры. Нечестивый жрец, прежде чем отдать ее на муки, пожелал осквернить чистую голубицу Христову. Но когда он хотел прикоснуться к ней, то ослеп. Страшная боль сжала его голову, и он, как безумный, взывал к своим богам, прося о помощи. Гульпиан приказал нести себя в Идорский храм, но вместо помощи он обрел в его стенах смерть. Слух об этом распространился по всему городу. А святая Анастасия смогла на время возвратиться к своей духовной сестре Феодотии, заключенной с детьми в доме градоначальника. Вернувшись, Левкадий стал угрозами склонять Феодотию к браку. Та отказалась. Тогда он предал Анастасию суду, а Феодотию с тремя детьми отправил в Вифанию. Святая Феодотия приняла мученическую кончину вместе с сыновьями в огне в городе Никея. В это время Анастасия содержалась в окопах у и эгемона, то есть правителя. Он склонял ее уступить свое богатство, но святая была непреклонна и отвечала, что оно принадлежит больным и нищим. И Гимон решил уморить ее сначала голодом, а потом голодом и жаждой дважды по 30 дней. Она томилась, но не умирала. Святая мученица Феодотия посещала Анастасию в сновидениях и, беседуя с ней, неземной отрадой наполняла ее душу. Наконец было решено утопить узницу в море, вместе со 120 осужденными за различные преступления, среди которых был и один христианин по имени Евтихиан. Всех посадили на корабль и вывезли в море. Отплыв на значительное расстояние, воины, сопровождавшие обреченных на гибель, просверлили отверстие в корабле, пересели в другую лодку и возвратились на берег. Корабль, переполненный людьми, держался на воде. У руля увидели женщину, в которой многие признали мученицу Феодотию. Она направляла судно к берегу. Люди были спасены. Все они были поражены несомненной помощью свыше и уверовали в Бога, творящего чудеса. А господи поведали им Евтихиан и Анастасия, от которых они и приняли святое крещение. Но правитель снова схватил всех осужденных на казнь и предал истязаниям уже как исповедников Христа. Анастасию распяли между четырьмя столбами и развели огонь. Но прежде чем пламя успело охватить ее, она скончалась. Это было между 290 и 304 годами. Неповрежденные останки мученицы обрела благочестивая христианка Аполлинария и предала их погребению. Святая Великомученица Анастасия изображена на иконах с крестом в правой руке и небольшим сосудом в левой. Крест – путь к спасению. В сосуде – святой Елей, врачующий самые страшные раны. Святую мученицу Анастасию называют узорешительницей, поскольку ей от Господа подана сила излечивать телесные и духовные болезни. Ее предстательством разрешаются узы неправедно осужденных, подается утешение пребывающим в заключении. Греки называют эту святую целительницей. Как повествует преподобный Андрей Юродивый, при храме Анастасии узарешительницы когда-то была лечебница для душевнобольных. Особую помощь святая Анастасия Узарешительница оказывает нервнобольным людям и всем тем, кто страдает головными болями. Мощи святой находится в монастыре святой Анастасии в окрестностях города Салоники, Греция. В монастыре есть также несколько образов святой Анастасии. Дорогие братья и сестры, вот, житие святой Анастасии это вот, ярчайший пример жизни по Евангелию. Всю свою жизнь святая дева жила по евангельским заповедям, оказывая, как могла, милость тем, кто в ней нуждался. Особенно это были узники, потому что она жила во время страшнейших гонений на христиан. При этом исполняла Свой евангельский долг святая мужественная, не боясь ни лукавых каких-то слов, которыми ее пытались отговорить, и не испугавшись мучений, то есть несла свой подвиг до конца. Так вот и мы, по примеру Анастасии Узарешительницы, должны тоже быть, находясь, конечно же, на своем месте достойными христианами и стараться жить по евангельским заповедям. Хотя сейчас, слава Богу, таких гонений на христиан нет. Но, тем не менее, мужественность все равно в тех или иных формах проявлять нужно. Я поздравляю вас с Днем памяти, это удивительной святой. Храни вас всех Господь и ее святыми молитвами.